В 2020 году о криптовалюте биткоин не слышал только ленивый. Кроме майнеров, криптотрейдеров и инвесторов, обычные пользователи следят за колебаниями курса самой известной цифровой валюты. Все дело в том, что биткоин является уникальной и перспективной инновацией. Мир замер в ожидании, сможет ли эта валюта повлиять на мировой валютный порядок. Прежде чем что-то советовать, я стараюсь задать наводящие вопросы у человека, чтобы понять уровень его знаний. То есть, допустим, если это новичок, обычно стандартные три вопроса. Это стоимость электроэнергии, которую он располагает. То есть у всех людей разные возможности, ресурсы, скажем так. Второе – бюджет. Это у него тысяча рублей, 5-10 и так далее. И мощность его, так скажем, розетки, которая она располагает. То есть, например, дома, грубо говоря, можно там поставить без проблем на 2,5 киловатта в час оборудование. У кого-то это может быть значительно больше. Если объяснять простым языком, майнинг — это процесс добычи криптовалют на больших мощностях компьютеров. Они объединяются в так называемые фермы. Говорят, именно из-за майнеров в последние годы взлетели цены на видеокарты. Их активно скупают и пытаются получить как можно больше виртуальных денег. Это неудивительно. Курс того же биткоина превышает 8 тысяч долларов за одну криптомонету. Для добычи криптовалют можно использовать различные оборудования. Это могут быть видеокарты, то есть ГПУ так называемые. Это могут быть специализированные вычислители, основанные на ASIC-чипах. Вот. Также ну, есть гурманы, которые применяют для этого ФПГА-матрицы. Биткоины в данном случае только на асиках. То есть для них использовать видеокарту там, или FPGA, смысла никакого не имеет, тем более ЦПУ. Поэтому, очень только используются асики. В Беларуси цифровой декрет вступил в силу еще в 2017 году. Беларусь становится фактически первым в мире государством, которая открывает широкие возможности для использования технологии блокчейн. С этой даты белорусам разрешено майнить, хранить и обменивать криптовалюту на законодательном уровне. Для физлиц деятельность по майнингу не облагается подоходным налогом. Своеобразные налоговые криптоканикулы продлятся еще три года. С намайненными монетами можно делать все, что угодно. Можете просто хранить, ждать повышенных курсов, можете изучать трейдинг криптовалютами. Кто, По-разному. Кто-то каждый месяц снимает определенное количество монет, грубо говоря, там процентов, либо просто на оплату электричества. Кто-то платит за электричество из своего кармана, остальное все хранит, хранит, ждет, когда биткоин будет там. 50-100 тысяч долларов. Домашние майнеры все реже приходят в сферу. По прогнозам экспертов, на рынке останутся только крупные игроки. Что касается уже имеющихся сбережений, их можно хранить в кошельке. Такие кошельки называют холодными, так как информация не требует постоянного интернет-соединения. Защита обеспечивается биометрическими данными владельца или вводом специальной комбинации. Фермы на видеокартах, они в принципе не такие шумные как асики их можно разместить дома даже где-то не обязательно на балконе можно где-то в дальней комнате разместить асики они достаточно шумные если дома брать обычную квартиру то это максимум на балконе и то, как бы если вы не будете слышать это могут услышать ваши соседи то есть как правило люди все-таки размещают где-то в частных домах, то есть, например, какой-то подвал, либо у кого-то есть какие-то подсобные помещения. В общем, любое нежилое помещение. Постепенно биткоин и другие криптовалюты входят в повседневную жизнь. Уже сейчас в Минске можно расплатиться ими в ресторанах, переобуть машину и арендовать квартиру. Но, по словам обладателей цифровых активов, использовать криптоденьги для ежедневных покупок не очень удобно. Один из вариантов – отложить на будущее.